Всем привет, сегодня буду играть в Вормикс в один персонаж. И хочу сразу сказать насчет превьюшки. На превью я сделал специально такое название, чтобы ну, вы просто нажали на видео, но на самом деле я вас не обманываю, именно в прямом смысле этого слова. Я на самом деле что-то сделал новенькое. Типа вы его все увидите, как, как пользоваться фугаской, но это работает только с роботами. Типа, эта новая тактика выноса на первом фугасской. Может быть, вы все ее знали, логически до этого догадались. Но вот для, для себя я открыл это впервые. И просто хочу это рассказать, ну и чтобы видео тоже набрало просмотр. Потому что просто бои в один персонаж, они никому не сдались абсолютно. Кстати, все бои вот эти я именно выбирал, потому что материал у меня был на 3 часа. Я выбирал их тщательно. В каждом бою я что-то нашел. Я уже не помню именно что, потому что монтирую и озвучиваю я по-разному. Но каждый бой мне лично понравился. Вот такое мне смотреть интересно было бы. Вы скажете, ну, пока тут только нубы, либо ты тупишь с сильными игроками, либо ты просто вырубаешь нубов. Это понятно. Но тут будут еще бои с нормальными игроками. Но вы понимаете, вот как кому не интересно вырубать нобов? Типа, вы на нубах ä, можете забыть о защите можете просто развлекаться, просто ä, не, не переживать, что вы проиграете, вы просто получаете удовольствие. А вот нубы наоборот, но это не важно, в общем-то, они сами знают, на что идут. И, ну, прикольно, в общем-то, просто по фану берешь дробовичок и стреляешь. Вот сейчас, ну, вроде не нуб, 4К рейтинга. Так, сейчас я попробую тактику, я просто буду по рофлу кидать фугаски. В этом бою и чисто я много раз так буду выносить на первом ходу, пробовать выносить. Вот моя новая опять тактика, смотрите, никто так не делает. Тут нет просто выноса, его здесь не существует, потому что ну нельзя так вынести. Видите, ничего не получилось, надо было охранника чуть дальше ставить и чуть больше землю разбивать. Если сейчас он не вынесет меня, это будет нуб. Типа 4000 рейтинга у него просто так на халяву тут. Я не знаю, откуда он взял вообще. Все за мной повторил, тоже, видите, он э, в те же места поставил охранников Кстати, если вы хотите, чтобы я в два персонажа делал такие же ходы, как и мой соперник Тупо повторял за ним э, Напишите сейчас, да или нет, в опросе а Вот, и мы просто, ну, порофлю вместе над соперниками Типа, я буду все ходы их повторять Ну, по возможности, конечно Или в один персонаж В общем, в комментах уже тогда пишите, сколько персонажей брать Но в опросе просто ответьте Делать такой видос в следующем или нет Потому что я смотрю что-то видосы 4 персонажа не особо смотрят. Значит, мой канал смотрит в основном те, кто играет хуже, чем я. Не, не все, не все, я говорю в основном. Потому что, ну, крутым игрокам просто нет смысла смотреть такого раба, как я. Согласитесь. Им просто так по приколу зайти, типа, посмотреть, что там этот дурачок опять говорит и все. Может быть они попали ко мне в видос. Вот сильные игроки заходят только за этим. А слабые они просто хотят поучиться таким так, то тактикам. Как я, например. Я учился, смотря видосы. Что-то видел, какие-то выносы. Вот, э, например, ставишь барьеры там, балку и кидаешь гравимину. И, типа, перс соскакивает на балку. Это работает во всех версиях Вормикса. Вот, типа, вот это я узнал с видоса. Например, еще как работают пауки, тоже узнал с видоса. В общем, много чего. Типа, видосы помогают учиться играть. И поэтому таким игрокам... Интересно смотреть бои в один персонаж, а не в четыре. А сильные игроки смотрят в четыре. Но только для того, чтобы узнать, попались они в бой ой, со мной. Короче, попались они на YouTube или нет. И, в общем, чтобы набирать просмотр, мне типа нужно в один персонаж бои снимать. Я так понял. А, кстати, насчет терочки еще. Хочу сказать вам огромное спасибо. Вы вывели мой видос в топ. Хоть на несколько часов, но все же он был в топе на первых позициях по запросу. Ну, сначала он был вообще на первых, теперь он на 4 где-то. Но все равно огромное спасибо вам. Такие видосы будут часто появляться. Когда терку обновят, возможно, почаще будет будут потеряли. Но именно собирать просмотр я буду очень редко с видосов. Потому что, ну, тяжело найти тему и игру, которую, в общем, можно будет снять и набрать просмотров Кстати, я нашел прикольную очень игру. Она похожа на Вормикс. Вот не просто как что-то, а она именно такая же, как Вормикс. А, смотрите, я, наверное, вставлю куда-то вот сюда. Нет, давайте в конце видео будет а, несколько отрывков, видео отрывков, прям очень быстрых из этой игры. Она мне понравилась. А, и она вышла только вчера. Типа, если ее обновят, ее будут обновлять 100%, она будет, а, ну, принципу не такой же, как Вормикс, только там не пошаговая стратегия. Вы бы хотели играть в Вормикс... Так, чтобы вы могли вместе с соперником э, действовать одновременно. Не по шагам, не по ходам, а вместе. Вот эта игра точность такая же. Ты можешь играть вместе. Правда, арсенала там практически нет пока. Э, ну, потому что ей всего лишь день этой игры. И создал, кстати, ее один человек. Но она довольно-таки неплохая. Она действительно неплохая. И, возможно, она станет каким-то известным проектом. Я очень на это надеюсь. Вот. Э, я оставлю на нее ссылочку в описании. Это не реферальная ссылка, это просто ссылка, чтобы вам не ее не искать. И в конце видео обязательно посмотрите ее, потому что она похожа, довольно-таки похожа на Вормикс. Но только все происходит в реальном времени. Сейчас изи вынос. Это не тот... Короче, это не тот видос, про который я говорил, что новую тактику с фугой придумал. Потом я покажу его обязательно. С роботом. Здесь я просто на шару дал фугас, потому что ну, тут невозможно не вынести... Я не знаю, даже можно считать это шарой или нет, или это просто тактика, бьешь под ноги и все. Тут сложно не вынести. Персонаж уже в воде стоит. Во, вот этот видос. Смотрите, у него робот, да? Если я встану чуть-чуть левее или чуть-чуть правее, то ток от робота меня откинет. Получается, я просто могу дать фугас себе под ноги. Его ток меня скинет, правда здесь карта не особо для этого предназначена. Но по сути, тактика верна. Вот смотрите, сейчас меня скинет влево. Опа, статика меня отбила, я об стенку ударился. А он выносится, потому что его ток не бьет. Вот такая тактика с роботом. А, типа, если вы знали, то поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы не знали, то тоже поставьте лайк. Выбор у вас, в общем-то, есть. Вот, но вы, в общем, напишите об этом. В зале вы когда-то такое или нет. Я для себя открыл только вот недавно, поэтому мне было интересно поделиться с вами. Возможно, подумать, что это дурачок, потому что это странно. Но не знаю, мне понравилось, например. Я попытаюсь затролить этого чувака. Кстати, я пытался снять видос, где выводил людей на конфликт. Ну, просто кидал пауков, кидал им, э, юз давал. И спрашивал у них, как дела, и просто поддерживал разговор, не оскорбляя. Ничего не получалось. Они просто не няглись, они просто молчали и все. Один вроде какой-то там чувак, который в топ спешил, он агриться начал потому что проигрывал жестко потом я начал уже потихонечку оскорблять людей говорить что они нубы и ничего не достигли в этой жизни даже в вормикс не смогли прокачаться тоже почти 0 реакции они просто слали меня куда подальше и все я попросил у всех прощения и... и не стал такое снимать потому что с... типа я раньше думал что вормикс играет только агры что-нибудь скажи и все они сразу взорвутся но я ошибся на самом деле нет Тут есть достойные игроки, которые могут спокойно реагировать на оскорбления. В общем, я был шокирован, можно так сказать. И это очень странно. Если вы тоже думали, что здесь играет большое количество агрессивных школьников, то ставьте лайк. Так, ну, опять подбор. Давай быстрее. Возможно, видосов не будет... Сколько? Две, две недели, потому что у меня дела срочные появились. И, в общем, меня не будет в городе. Поэтому, я не знаю, может быть, кто-то за меня их сделает и выложит. Я попрошу, конечно. Но, скорее всего, никто не сможет это сделать. Потому что есть очень мало людей, которым я могу доверить свой канал. Точнее, их практически нет. Поэтому, возможно, видосов не будет. Вот опять, видите, это нуб опасный, я кстати тоже так играл, когда был нубом, я делал себе очень много атаки, ну в общем-то у меня сейчас 67 атаки, это тоже много, я делал себе много атаки и играл тупо на ошибках топеров, потому что бывает, кто-то из них ошибется, встанет на минки, ой, под минки или что-то еще сделает, пропустит ход например, и тогда вот представьте, если бы я сейчас пропустил ход, короче он просто добивает меня за три хода, чисто дробовиком одним он может меня уже убить. Одним просто дробовиком, ничего не делая. Если ты пропустишь ход, один ход, даже если у тебя первый ход будет, много слов входа, ну ладно, то ты проиграешь уже. Поэтому много атаки, если вы новичок, и вы уже знаете, что, типа, вы сможете поймать на ошибках топера, но у вас просто есть скилл, но нет подобающих шапок и оружия, вот берите вот эту шапку, берите моргин обязательно. Эта шапка с Моргенштерном, такая нормальная связка, и просто ловить топеров на ошибках, и все. Вот сейчас он ошибся, конечно, это очень плохо. Но смотрите, если бы он опять сейчас снял... Сколько он мне первый раз снял? 100, 160 хп первый раз, да? Да, 160. Это мало, 160 он промазал, наверное. Чуть -чуть. Ну да, он чуть-чуть там промазал. Вот, если бы он полностью уронил меня три хода, то все, это смерть, видите? Сейчас бы у меня осталось сколько 40 хп, если бы он второй раз попал. А так вот в общем проиграл человек ну ладно еще хочу спросить вы даже знаете что у меня есть слонобой винтовка такая и она наносит много урона как думаете вам будет интересно смотреть видос где я чисто бью противников слонобоем через всю карту просто ставлю балку где-нибудь там очень далеко вы же знаете что урон зависит от расстояния и попадаю в них кстати, напишите, урон увеличивается от расстояния бесконечно, или есть какой-то лимит у него? Мне просто интересно, если я прям попаду через огромную карту, например, через поезда, попаду в персонажа снайперка, смогу ли я 500 хп снять? Вот обязательно напишите, смогу или нет, потому что мне очень интересно. Представьте, если я буду просто брать снайперку и попадать на втором ходу по 500 хп, буду снимать персу. Типа, если я научусь стрелять ей. Будет же прикольно, да? Так никто еще не делал, я не видел ни разу такого. Обязательно пишите, потому что, возможно, будет нормальный контент из-за этого. И, кстати, как вы относитесь к тому, чтобы я перестал снимать бои 2 на 2? Потому что я заметил, что-то их не особо смотрят. А вот все равно я в них играю, -ой, на этой ставке играю. И, в общем-то, видосы у меня уже запилены, есть. Но я их что-то не озвучу, потому что, ну, знаешь, что просмотров особо не будет. Как вы думаете, снимать бои 2 на 2 или нет? Все, с опросами мы закончили. Кстати, подсказок на эти вопросы не будут, потому что ну это тупо. Вот сейчас. А, все ясно, попался подписчик мой. В общем, если если вам надо НЧ, вы можете сразу писать, что вы подписчик. Если даже вы меня кинете. Ну, я, естественно, вы попадете в видео, что вы кидок, это понятно. Потому что я, когда я играю, я всегда пишу. Если кто-то меня спрашивает, пишу ли я бой или нет, вы знаете. Что я 100% его пишу, но ну, может быть не 100, может быть 99. Но вы, вот выложу я его или нет, это все уже зависит от моего личного настроения и предчувствия. Типа, когда я предчувствую, что пахнет жареным, я говорю сразу, что я не пишу бой. И просто потом его удаляю, Ви, но ну, видео. Так я и знал, что нужно барики на него было кидать. Так и знал. Ну ладно, сейчас он добьет меня из Хотя, возможно, не добьет, возможно, не добьет. Че, юзать будет, что ли? Ну, конечно, в этой ситуации, кроме юза, ничего уже не поможет. синий он меня не добьет. Потому что там дроид стоит. Там хп 20 останется. Сейчас ну, посмотрим, может и добьет у него урон большой. 5 хп яру. Сначала я ему 2 оставил, потом он мне 5 оставил. Ну, ладно, этот а, бой, в общем, он достоин НЧ. Чувак неплохо держался, хоть и юс зря потратил, и рейтинга так и не набил. Но в общем, ничего я даю, хоть он и не просил, в общем-то. Косвенно намекал, но все же. Вот вы видели, да, я просто нажимаю «закончить видео» и нажимаю «удалить его», когда я проигрываю за два хода. Я не понимаю, какой это язык, возможно это русский, надеюсь, что это русский. Потому что, как я понял, типа, его достали ну, топеры, которые постоянно ему попадаются бедным. Прям вот сдолбали даже, можно так сказать. Я, если я правильно понял, что он написал. Я на самом деле не понимаю таких людей. У него арсенал лучше, чем у меня, потому что у меня нет охранников таких, а у него есть. И он еще жалуется, я не понимаю, зачем это делать вообще. Странно, вот, типа, я не понял, что он написал. Это прям тупо. Может быть, первый ход он имел в виду, что почему мне дали. У меня 1600 реакций, вроде бы. Я точно не помню. Поэтому. Вот сейчас самое главное не обосраться с этими липучими минами, потому что я или охранником. Я обосрался с липучими минами и охранником. Круто! Просто круто! Сейчас он дает мне барашку и жарит меня на всех и Б. Что может быть лучше Хотя вряд ли он зажарит меня, потому что ну, это же все-таки 10 атаки у него как они а не, не, не, не 12 плюс у меня у ворот еще какой то есть возможно при взрыве барашки как раз у ворота сработает хоть пригодится ну да у ворот в общем-то помог при взрыве конечно кстати 8 хп осталось но это прям совсем мало вот а помните вы писали мне про зазем, да, что он там гасит иногда эти штуки вот смотрите чувак сейчас надеется на зем то что он будет гасить сейчас я буду специально стрелять снайперкой и зазем не загасит ни одного снаряда потому что нельзя надеяться на то кстати он еще не достает к тому же для меня сейчас поэтому вообще могу специально стрелять я знаю что зазем гасит я прекрасно знаю все что я говорил э, вы не подумайте что я говорю это типа из-за того что я не и не умею играть не знаю что там можно было еще понятнее как-то объяснить как-то еще детальнее объяснить да и просто не нужно это объяснять, вы поймете сами, вы потратите 5 этих алмазиков, разберете оружие, я так делал 4 раза, потому что, ну интересно, что там будет, что за оружие это, поиграть нужно всем, разбирайте, собирайте заново, в этом нет ничего страшного, это, это нужно, в общем, я не знаю в чем проблема, типа, созем это дерьмо, я им играл почти 2 месяца. И это полное дерьмище, вот что я могу сказать. Я не знаю, что может быть хуже, чем ледяной зазем. Наверное, зазем, которая травит. И то, мне кажется, он будет полезнее. Кстати, а почему его нет? Есть зазем на ток. Есть зазем на холод. И еще третья стихия. Это яд. Почему бы не сделать зазем на яд? Просто вылетает сопля. Такая же медленная, как сопля из холода, но чуть быстрее. Что-то ме что среднее между соплей и электрической и ледяной. Может что среднее такое? Как от паука, такая же сопля, например. Вот, и она травит тебя и наносит 30, ой, 20 единиц урона, как обычный сопля от паука или от зомби. Ч почему бы такой зазем не сделать? Вот, обязательно напишите сейчас в вопросе, хотели бы вы такой зазем или нет. Лично я бы такой зазем хотел. Типа, прикольно, зазем травит на два хода. Ну, пускай на два, чтобы это не было имбой прям такой жесткой. В общем-то, идея неплохая, почему бы его не добавить? Его в ВК до сих пор не добавят, это очень странно. Не знаю, я бы добавил, например, типа прикольная штука. Я, конечно, я надеюсь на лучшее, на лучшее но вряд ли я его убью. Потому что, ну, это же кот, а как, как известно, коты бессмертные, тем более с бариками я обосрался, как обычно. Теперь я не знаю. О! Ну, в общем-то, да. Но смотрите, сейчас он мне ничего не сделает, максимум, что он может сделать, это заюзать, кинуть барашку. Барашка здесь фигово зайдет, потому что либо он снизу поставит балку, барашка не убежит, но она убежит вправо, либо он справа поставит балку, она убежит вниз, либо он дебил и не поставит вторую балку вообще. Надеюсь, конечно, на второй, ой, на третий. Да, он дурачок, ну ясно, тогда он проиграл, он даже не заюзал. Вообще, он, наверное, он не видел смысла юзать. Поэтому... Ну, в общем-то, правильно сдался. Потому что я бы на его месте сделал так же. Так. вот сейчас будет тактики. На... А, нет, тактики не будет. Вот, кстати, если вы украинец. Если вы гражданин Великой Украины. Я, кстати, сказал это сейчас без сарказма. Потому что, ну, действительно, я отношусь к Украине и к ее гражданам. Ну, прям вот замечательно Я ничего не имею против э, этих людей, потому что они абсолютно такие же, как и я. Вот, ну, ничем не отличается Они просто живут в другой стране. Но зачем писать вот так вот? Я же не пишу «Слава России». Вы хотя бы видели один ник «Слава России»? Хоть один. Зачем писать вот такой вот, ну, ник себе делать? Типа, если вы хотите написать э, что-то хорошее, то, не знаю, напишите как-то это по-другому. Зачем именно писать вот такой ник? Ну меня это смущает, например. Я не знаю, конечно, это тупая придирка, но вот такое вот меня смущает, потому что, ну, я замечаю, что не все игроки, которые с Украины, они как-то вообще относятся к своей стране фанатично. Они просто живут в ней и радуются, что у них более менее все нормально, как у всех нас, в общем-то. Зачем писать такое? Я не понимаю. Вот, вот, если вы украинец, напишите, если у вас такие вот прям фанатики. Потому что я не видел в России никого, кто бы писал такую дичь. Так. Кстати. Возможно, на превью будет... Хотя вряд ли, вряд ли. Я хотел сначала на превью написать типа чит на аптечке. Потому что здесь сейчас вот в каждом бою, в каждом следующем бою у меня будет падать аптечки. Вот постоянно будут падать. Просто каждый, каждый мой бой будут падать аптечки. Я хотел написать типа чит на аптечки, но потом подумал, что это прям вообще жестко будет. И вы меня захейтите. Поэтому не стал так писать. Да, ну, ну гениально, ну просто гениально. Он отошел. Подошел, когда уже ход полностью закончился, чтобы его стукнуло робот статикой. Миллион IQ. Ну отлично, я не, я не понял почему он сдался Но в общем спасибо ему огромное за то, что он не стал тянуть мое время А вот здесь я не помню Здесь нужно кидать на первую большую Вот эту вот линию, знаете, такая темно-зеленая линия на крыше сейчас Типа разделяется крыша на 4 сектора Вы не помните, нужно кидать на первую вот Или чуть подальше, чем первую Я кинул чуть ближе к себе, я не помню просто Типа ближе или дальше надо Вроде ровно на нее Сейчас посмотрим надо было все-таки чуть-чуть подальше, прям совсем чуть-чуть подальше. Не все выносы просто запоминаю. Сейчас я себе апну грузового бараш барашку и буду выносить уже на первом ходу. Будет круто вообще. Ну, кстати, там, типа, есть в ютубе сборники вынос на первом на андроиде И там 70% процентов сверверка. Поэтому можете посмотреть и спокойно выносить. Вот опять аптечка, видите, опять выпала аптечка. И в этом бою, кажется, их выпадет вообще три. Да, я не жалею ранцы, потому что в один персонаж играю, смысл мне их жалеть. Время уже мало. Просто блок, наверное, кину. Кстати, у меня было такое, что я юзал, э, в общем, камикадзе пояс вместо блока. И, ну, раза три на такое было, это бесит прям сильно. Так, ну что, надеюсь, он не будет выносить меня сейчас, хотя там он вряд ли портом сможет пройти. Алексей, Алёша. Ну ясно все, даже даже с дробовика нормально ударить не смог. А почему бы не взять снайперку и не, не нанести урона больше, чем он сейчас нанес со снайперки? Кстати, может быть, мне надо взять снайперку? Да, я, наверное, сейчас со снайперки стукну, возьму аптечку, потому что мне выпала опять аптечка. Это очень круто, кстати. И дам ему 170 хп со снайперки. Смотрите, как круто. Опа. И еще даже и прицел его коснулся, его коснулся прицел. Даже на таком расстоянии я ему нанес уже 170 хп. А если бы было в два раза больше расстояния, возможно, нанес бы 200 хп. В общем, когда стреляете снайперкой, знаете, что 150 хп это стабильный урон на расстоянии прицела. Опять аптечка, видите? Опять аптечка, уже три аптечки выпало 3 Странный бой, довольно-таки странный. Я не знаю, специально он ломал блок или не специально, скорее всего, конечно же, специально, потому что не можем он так затупить. Но и я, в общем, буду беречь паука сейчас на своей жопе, чтоб потом спрыгнуть. И вот сейчас последний ход, чтобы ударить бункер Ларо бункера ломом его потому что у меня сейчас атака огромная там под стон нанесу наверное ХП. просто идеальное попадание 81 ну ладно в общем сейчас если он попадается на мой охранник и его и меня скидут паук то он сам умирает если нет тогда я сейчас делаю любой ход например на ложке до него долетаю а ну прекрасно ну прекрасно он меня даже не задел а я не знаю, что сделать-то. Что вообще можно сделать? Прикроюсь тавиков, наверное. И не знаю. Напалм попробую дать. ХП, наверное, 15 то я сниму. Ну вот уже 16. Так, ну все, еще один ход, и ей можно спрыгивать с паука. Не, наверное, хода 2 еще. Сейчас блок его добьет. А, нет, 2 хода у меня нету. У меня только. Я только один. А, ну он сам, в общем-то, проиграл. И вот теперь я хочу показать вам ту игру. Смотрите, здесь такие же кнопочки почти как в Ормиксе. Сейчас я дойду до портала, возьму оружие. Скорее всего, потом будут разнообразия, будут улучшения оружия каких-то. Тут будет решать донат. Но сейчас тут даже нет полосочки ХП. В общем, игре только день. Ну, типа она вышла день назад. И тут есть шапки, тут есть... Ä, пока есть шапки, но параметров они не дают. Но это все, естественно, будет улучшаться. Это все будет ä, обновляться. Эта игра будет э, просто крутой. Пока я играю с ботами, но там есть еще куча ставок. Сейчас у меня ставка на 150 монет. Вот я проиграл. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Скачайте игру.